Добрый день, уважаемые зрители. В своей следующей лекции я расскажу о таком появившемся в 2022 году в законодательстве о персональных данных понятии как инцидент с персональными данными и о действиях при их возникновении. Смотрите на видео